Всем здравствуйте я приветствую вас на нашем канале центра озарения центра развития самопознания с вами я ольга Юдина. и вот сегодня я хотела бы поговорить о таких понятиях как порча и эмоции многие при слове порча сразу представляют в себе не знаю, страшную старушку, ведьму, которая у котла что-то варит и так далее. Но, тем не менее, кто верит или не верит в такие понятия, все равно понятие порчи слышали неоднократно. У разных народов и в разных верованиях это объясняется, возможно, по-разному, разные методы борьбы с этим, но, тем не менее, смысл есть один – Всегда у всех один и тот же смысл, что что-то целостное стало работать неправильно. Что-то сломалось, и кто-то это помог сломать. То есть в данной ситуации за целостное мы можем принять организм, и в организме что-то пошло не так по какой-то причине, и что-то перестало работать правильно. Вот таким образом, ну так вот емко, порчу объясняют а зачем и как это происходит тоже везде в разных верованиях в разных традициях это все объясняется и воспринимается по-разному но если взять более такое простое объяснение то какое-то действие, направленное на человека, выводит из строя что-то в его организме. И почему я порчу поставила вместе с эмоциями? Рядышком, потому что эмоция – это посыл. В первую очередь это посыл. Есть эмоции, эмоции гнева, например, эмоции злости, эмоции раздражительности, которые действительно очень тяжелые, очень э, на большом таком э, нервном потрясении могут быть отправлены. И, э, например, в народе это называется проклятие. Это всего лишь навсего очень плотные-плотные эмоции, которые могут действительно человеку направить некую программу. И эта программа начинает в человеке что-то разрушать, и происходит вот как раз этот слом целостности организма, который и называют порча. Но самое интересное, что такого рода действия, они могут быть вызваны не только, например, общением с другими людьми, которые что-то очень негативное пожелали, деструктивную программу запустили и так далее. Как показывает например, практика работы с регрессионным гипнозом, регрессионной терапией, то такие случаи происходят еще и, например, как не только чужое влияние программы извне, но и как заключение контракта. Как это происходит? Человек, который в моменте такого очень тяжелого состояния, это не обязательно депрессия, это может быть горе, это может быть расстройство, печаль. Разные эмоции, которые дали возможность неким сущностям попасть в его поле. И эта сущность, она может нанести человеку в этот момент вред. Например, согласно закону «Одного», было сказано, что только свободная воля человека дает возможность в его поле проникнуть. И вот в тот момент, когда человек немного растерян или он находится в состоянии какого-то момента, когда он готов свое тяжелое состояние, или хочет свое тяжелое состояние, превратить или облегчить, или превратить в более хорошее состояние. Вот эти сущности, они как раз подбираются и заключают вот те самые контракты. Это может быть, не знаю, в детстве, когда ребенку не хватает внимания, ребенок открыт и готов в этот момент отдать что-то взамен, Внимание, которое ему обещают, ребенок, естественно, не готов какой-то сделать анализ того, что он делает в этом моменте. Или это моменты, когда человек находится в критической ситуации когда он борется за свою жизнь. В эти моменты тоже сущности очень быстро проникают именно в поле человека. И человек находится в таком состоянии, когда он действительно дает свое согласие, выражает свою свободную волю, и в этот момент он действительно заключает контракт. Очень интересно просматривать в регрессионном гипнозе эти моменты, когда происходит это заключение контракта. Например, Маленькая девочка, которая хотела внимания родителей, и ей предложили, ей предложили погладить бездомную кошку. И, конечно же, маленькая девочка в этом моменте, она не осознавала и совершенно не понимала, что же будет дальше. Но вот что было дальше? То есть, да, действительно, она погладила бездомную кошку, она заразилась лишаем. Этот лишай позволил ей получить большое количество внимания, то есть ее лечили, ей занимались, и она получила это внимание. Но вот контракт, он же тоже заключается таким образом, что прописываются, условно скажем, прописываются такие договоренности, которые выгодны в первую очередь сущности и невыгодны, конечно же, человеку. Соответственно, девочка получила это внимание, девочка получила в момент лечения, большое количество общения с тем, с кем она хотела из взрослых получить. Но в дальнейшем то, на самом деле, это внимание, конечно, сошло на нет после излечения. А вот э, те, скажем, разрушения, которые ей были нанесены с энергетической точки зрения, этой э, сущностью, они продолжали работать очень долго. То есть несколько десятков лет сущность, конечно, была убрана. Естественно, договоренности и контракты были расторгнуты, и э, понимания тоже к человеку пришли, очень глубокие, очень большие, и э, сделаны были выводы. Но сам факт, э, именно что э, те проблемы, которые в текущей жизни у человека происходили, они никак э, не могли быть связаны с тем случаем и с этой бездомной кошкой, но ну, у них не было никакой абсолютно прямой связи, и было удивительно это только в моменте, когда этот случай выяснился, и тогда уже все, скажем, пазлы встали на место, и такая целостная картина, она сложилась. Человек, конечно, был очень удивлен, потому что очень очень большие, действительно, осознания пришли. Что еще по поводу контрактов? Контракты могут заключаться вообще по разным причинам. Это может быть курение, это может быть переедание, это может быть злоупотребление доверием людей. То есть тут абсолютно разные могут быть причины, но в первую очередь нужно понимать, что действительно основной... Основное качество этих всех контрактов ⁇ это идут плюсы для сущностей. Человек, он все равно больше как механизм получения этими сущностями тех благ, которые им нужны. Это может быть энергия, это может быть эмоции, это может быть те или иные, не знаю, даже... Несколько психологические, наверное, моменты. Почему, опять же, эмоции? Опять же, почему эмоции? Тут еще надо сказать одну такую ремарку, что мы же говорим сейчас, если о сущностях, то эти сущности они могут быть представителями различных миров. Это могут быть миры параллельные, это могут быть потусторонние миры, это могут быть какие-то представители других планет и плотностей. А когда мы знакомились с этими плотностями на обучение, сначала было немного непонятно. Но потом, вспомнив, опять же, о законе «одного», где было очень много рассказано про разные плотности, про э, различные их э, понимания. То есть на самом деле абсолютно было непонятно, как же, как же например, э, представители более высоких плотностей воспринимают сильные вещи, которые мы воспринимаем совершенно иначе. Сложно интерпретировать это сейчас э, более простыми словами, э, но... Ну, приведу такой пример из своей, например, практики личной. Когда я первый раз попала в, в одну из жизней в параллельном пространстве, то я была очень глубоко поражена, я вышла из регрессии очень разочарованной. То есть я была настолько разочарована, потому что э, я не могу сказать, что у меня были какие-то глубочайшие ожидания. Мы ходим в регрессию, отбрасывая все ожидания. Но, тем не менее, понимание параллельного мира, оно так или иначе связано с тем, что ты должен просто что-то такое невероятное там, увидеть и понять. Я вышла с чувством просто глубочайшего вот. Вот глубочайшего такого разочарования, потому что я не испытала никаких эмоций. У меня не было абсолютно никаких эмоций. Я первый раз в жизни находилась в состоянии полнейшей безэмоциональности. И для меня было очень долго непонятно, как так. Нет ни радости, ни грусти, ни печали, ни злости, ни любви, ничего. Это абсолютная вот нулевая эмоциональность. И я так понимаю, что все равно есть ряд представителей, которым эти эмоции они необходимы, и они получают их у нас. Вот насколько богатая палитра эмоций на, у нас на земле, вот... Больше палитры я, наверное, находясь в других состояниях просто не встречала. И еще, например, был, был такой э, случай, когда это была другая планета, она э, находится сейчас э, с нами в, в одном пространстве это не параллельная ветка, это в нашем пространстве. И это на этой планете значит, ее жители. Они тоже получают эмоции, но у них очень эмоции такие ограничены относительно наших. А у них нету... Вот я опять же, опять же вернусь к закону одного, и я тогда поняла, что же такое общее коллективное сознание. То есть эти существа... Они, абсолю... они очень развитые, они гораздо развитые, нас даже не на один порядок, а гораздо выше, но при этом у них нет понимания собственного. Вот собственное «я», собственная значимость, у них это отсутствует полностью. Но зато у них есть именно коллективное понимание честно говоря, я не могу утверждать, что сознание или это коллективно или нет, потому что, ну, мне кажется, что наш разум, он не готов, наверное, стопроцентно дать ответ на этот вопрос, что да, именно это коллективное сознание. Но мне все-таки кажется, что это что-то очень похожее на коллективное сознание. И действительно, когда были какие-то достижения, победы, какие-то открытия, Радость была не от своего личного понимания, не от своих личных, не от своего личного участия, а радость была какая-то вот совершенно другая, заобщая. Как... Это очень сложно объяснить, там совершенно другие эмоции, они, они проживаются очень глубоко, ты их чувствуешь, но ты их не можешь интерпретировать на привычные для тебя вот чувства. И, и вот поэтому я и делаю такой вывод, что те или иные существа, представители тех или иных миров, цивилизаций, вселенных, планет и так далее, они находятся в различных плотностях, они находятся в различных эмоциональных состояниях, они находятся в различных энергетических состояниях. И вполне возможно, что именно такие существа. То есть я склонна сейчас больше к этому, что порча это, это не только а, влияние других людей на нас, людей, именно живущих с нами на данный момент. Это не только их какие-то программы, которые они нам могут послать. Но вопрос же не в том, что они могут нам их послать. Вопрос, что мы же еще их принимаем, эти программы. То есть, опять же, если я своей свободной волей решаю, что мне эта программа не нужна, я ее не буду брать, то, соответственно, в данной ситуации, ну, вот это понятие порча, оно на меня не будет действовать. Но если я приняла эту ситуацию, если я согласилась, что да, это так, я эту программу приняла, то, соответственно, влияние этой порчи на меня начинается. И плюс ко всему еще некие сущности, некие э, жители других миров, Вселенных и планет, и они могут так или иначе на нас воздействовать, заключать некие контракты, где мы именно посредством своей свободной воли выражаем свое намерение с ними сотрудничать. И это не просто... Не в обычные моменты происходит, они находят такие лазейки, когда можно с нами в этот момент контактировать, когда мы извлены, слабы, или так или иначе поддаемся к их влиянию, и, соответственно, эта программа начинает работать. Но большой, конечно, большой плюс, что есть техники, которые могут это не только отсмотреть, не только это найти, но и, соответственно, от этого избавиться. Именно вот техники регрессионной терапии, регрессионного гипноза, они очень действенные. Они очень действенные. Они очень много интересного показывают. Можно не только просто просмотреть, что у тебя есть и по какой причине, потому что есть ряд вещей, которые очень сильно влияют в жизни и очень мешают в жизни. Но и есть такие моменты, когда мы можем чувствовать, что что-то не то, но не понимать вообще причину. Откуда это, почему это, зачем это. И нужно с этим разбираться, убирать и делать свою жизнь гораздо лучше удобнее оставлять свои эмоции про себе, проживать их, получать от этого удовольствие. Если у вас какие-то появились вопросы, вы знаете, как нам написать. Если у вас есть комментарии, вы знаете, куда их написать. Вот. А вам я желаю все-таки быть всегда в тонусе, работать правильно, чтобы в вашем организме ничего не нарушалось, не ломалось. И всего вам доброго. Пока-пока.